Потому что по факту с момента запуска каждый из вас имеет свою компанию. То есть это ничего другого, как ваша компания. Мы лишь обеспечиваем техподдержку для того, чтобы вам легко и комфортно было работать. Окей? Что касается маркетинг-плана, я думаю, здесь уже большинство людей уже видели. Он действительно хороший, он привлекательный, он очень денежный и все хорошо, он очень переливный, то есть у нас присутствует в маркетинг-плане элемент жадности, элемент халявы, элемент чувства потери, то есть самые основные элементы, которые должны присутствовать в хорошем маркетинге, который взлетает как ракета, здесь уже внедрены. Так, то есть после того, как мы, грубо говоря, открываем возможность регистрации, и, соответственно, здесь уже передаем ответственность в ваши руки, как вы будете со своими организациями развиваться. То есть мы со своей стороны даем рекомендации. Чем лучше люди, тем ближе их к себе ставите, запрещаете делать там двойные тройные аккаунты. Я вам скажу, насколько это важно. То есть, вот смотрите, просто чтобы вы понимали, первые, Спасибо. первые аккаунты... Допустим, первый аккаунт, который попадает, ну, допустим, первые 500 аккаунтов, да, это по факту все люди, кто сейчас слушает это видео, и это ваши извините, топы. Извините. Ну, у меня, что, да. Угу. Вот. А, а, вот эти вот первые 500 человек – это миллионеры или мультимиллионеры. И если мы будем видеть, что кто-то из этих людей а, колбасит здесь по два, по три аккаунта или пропагандирует это вниз, эти люди будут терять эти аккаунты, все очень просто. Это неправильно, это некорректно по отношению ко всем другим людям, которые будут работать там. Я думаю, что если есть какие-то вопросы или пожелания по этому поводу, потом в комментариях проговорите.